Планы глобалистов начали рушиться в Украине. Путин в ярости, ведь ему приказали уничтожить Украину. И это для него было бы только началом, но что-то пошло не так. бывшего сотрудника ФСБ, а также экс-министра так называемой Донецкой Народной Республики, вы также увидите в этом крайне важном видео. Другого объяснения нет. Фронт уже прорван. Прорван фронт. В этой ситуации перед Кремлем стоит два варианта действий. Первый это вести условно говоря тотальную войну. То есть осуществлять мобилизацию, готовить резервы. Для, для этого необходимо призвать под ружье не менее 200 тысяч человек, лучше больше. Всем привет, дорогие друзья, с вами Антон Белюк. И сегодня мы обсудим переломный момент, который произошел в войне в Украине. В войне, которая, по моему глубокому убеждению, является ничем иным, как инструментом для развязывания мировой войны глобальной мировой войны, главная цель которой, помимо всего прочего, это тупо сокращение населения на нашей планете. То, что в Украине уже больше месяца творит российская армия, это ровно то, что в свое время творила гитлеровская армия, а конкретно просто уничтожение, в первую очередь, мирного населения, любыми способами, бомбами, минами, выстрелами с танков, с гранатометов, просто стрельбой по людям в упор с автоматов, изнасилование, убийство, грабежи. Ну, в общем, это уже просто все дополнение ко всему вышеперечисленному, ко всем этим ужасам. И это реально так, и это реально происходит. Я прекрасно понимаю, что многие из тех, кто меня сейчас смотрит из России, многие из тех, кто находится под тотальной пропагандой путинского режима, Думают, что говорю, какой-то бред, и я просто тупо пропагандон. На самом деле ничего этого не происходит. И вообще, вся так называемая военная операция идет строго по плану, как любит говорить Владимир Владимирович Путин. Специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком. По плану. Но страшная для вас, правда, заключается в том, что российская армия потерпела сокрушительное поражение, во всяком случае, в одном из ключевых направлений этой войны, а конкретно под Киевом, и вынуждена была отступить. Именно об этом было заявлено 29 марта, после переговоров, которые прошли в Турции, переговоров российской и украинской стороны. Завершились переговоры с украинской стороной, переговоры прошли конструктивно. Уважаемые коллеги, Извините, я озвучу краткое заявление Министерства обороны Российской Федерации В связи с тем, что переговоры по подготовке договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины А также предоставление Украине, Украине гарантии безопасности Переходят в практическую плоскость С учетом обсужденных в ходе сегодняшней встречи принципов Министерством обороны Российской Федерации В целях повышения взаимного доверия и создание необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели согласования и подписания вышеуказанного договора, принято решение кардинально в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлении. Хорошо переговорили в Турции. Тут же получили. На! Поэтому, друг мой, не учел, что любые переговоры с нацистами, пока твой сапог не стоит на их горле, воспринимается как слабость. Конечно же, вам там в России, Суд в уши, говоря то, что э, просто Россия сделала, сделала такой добрый жест воли да, и пошла навстречу украинцам, отказавшись от штурма Киева. А Шойгу в итоге сказал, что в планах этого вообще якобы не было, абсолютно перечеркнув все то, о чем заявлялось ранее. И что в планах якобы было просто-напросто освободить Донбасс, чем они сейчас и займутся. Приступаем к работе. В начале о ходе специальной военной операции российских вооруженных сил на территории Украины. В целом, основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал украинских вооруженных сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели – освобождения Донбасса. Но... На мой взгляд, любому здравомыслящему человеку понятно, даже тому, кто находится под колпаком пропаганды, что планы-то были совсем другие. По данным российских СМИ, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров приехал на Украину в зону проведения специальной военной операции и встретился с чеченскими военными. Телеграм-канал оперативной сводки опубликовал кадры, на которых Рамзан Кадыров в окружении чеченских силовиков стоит в помещении рядом с изображением своего отца Ахмата Кадырова. В сообщении говорится, что Кадыров принял доклад о проведении спецоперации и напутствовал чеченский спецназ словами, бандеровцам и чеченоговорящим шайтанам пощады не видать. Также на видео. Слышно, как Кадыров говорит, наша главная задача – взять Киев. Из разговора можно предположить, что Кадыров и чеченские военные находятся в 7 километрах от Киева в окрестностях Иванкова. Задача была... Пролагающий территорию Киеву, как будет приказано, задача забрать в Киеву. Очевидным является то, что как минимум у них что-то пошло не так. Вот я читаю в разных телеграм-каналах, что Украина выиграла, Россия уходит, будут переговоры. Вот, такие разные там интересные вещи пишут. Я вас прошу, господа, украинский народ берите все, все свои руки станьте рядом с армией российской да, и скажите своим сыновьям то же самое, которые служат в САУ, СБУ не знаю, где они служат чтобы они взаимодействовали с российскими военными тогда мы, мы быстрее закончим и дадим тогда вам самим выбрать свою судьбу а так, но да, мы воины, да, не согласны на эти переговоры, не на эти да, соглашения, но это политическая да, воля. На это у нас есть президент, как он скажет, так и должно быть. Ну мы воины, которые воюем, да, не намерены да, не на шагу отступить, и мы призываем руководство государства, лице президента, чтобы нам дали закончить то, что он начал. Мы с удовольствием поддержали и умирая до да, он отстаиваем, очищаем до да, он Украину от этих бандеровцев. Я потерял своих близких людей раненый до да, он. также кто там воюет, ребята сегодня до да, он очень бизнес Я им сказал абсолютно не беспокойтесь до да. он. А как максимум русская армия отчасти разгромлена? И об этом, если не хотите верить мне, в сегодняшнем видео вам также скажет Гиркин или же Игорь Стрелков. Человек, который является бывшим сотрудником ФСБ, а конкретно. Игорь Иванович Стрелков, настоящее имя Игорь Всеволодович Гиркин, год рождения 17 декабря 1970 Москва, СССР, государственный и военный деятель, а также политический, публицист и писатель, сотрудник органов ФСБ России 1996-2013 год, руководитель общественного движения Новороссия с 2014 года и военный пенсионер, также как я и говорил в начале этого видеоролика, он является экс-министром. Так называемой Донецкой Народной Республикой Руководил многими боевыми действиями на Донбассе в 2014 году И многими странами признан международным военным преступником Ярый патриот своей страны, то есть России И уж ему-то, я надеюсь, вы поверите Я сейчас обращаюсь к зазомбированным россиянам Которых, к сожалению, оказалось огромное количество Ты мне скажу правду В рамках разума. Наша группировка, действующая на правом берегу Днепра, в районе Гастамель, Буча, Ирпень, завязла в городской в застройке, завязла в лесисто-болотистой местности. И после того, как эта лесисто-болотистая местность распустится через месяц, ее будут бить из-за каждого куста. Потому что количество войск, при всем том, что туда загнали много и очень много техники, численность этих войск недостаточна. Я боюсь, 2-3 миллионный город. Для, не только для боев за трехмиллионный город, об этом даже речь нет, <связан> но <связан> даже для сохранения того периметра, которое заняли в марте. Недостаточно. В условиях, когда противник будет применять активно диверсионные группы и партизанские методы борьбы. Поэтому, скорее всего, нашим войскам так или иначе придется сокращать там линию фронта, оттягивать части, чтобы сформировать некую линию. Я не думаю, что наши прям вот уйдут из-под Киева, это будет просто позорище и поражение. Но, но сократить стоит. линию фронта и оставить какие-то участки, которые просто невозможно оборонять в новых условиях, не обладая инициативой, нашим войскам придется. То же самое касается Чернигова. Если внимательно посмотреть на карты, которые опубликованы, и на объективные карты, которые показывают, что там нет никакой контролируемой территории, условно говоря, чернигова досум которая закрашена, некоторыми блогерами закрашивается красным цветом. Там есть узкие вытянутые аппендиксы вдоль дорог и дорожных развязок, ведущие к Киеву. Между этими аппендиксами территория не контролируется. Ни суммы, ни чернигов фактически не блокированы войсками. Они имеют сообщения, ну если не с Киевом непосредственно, ну, по крайней мере, с окружающими районами. И имеют свои собственные ресурсы и резервы. Там формируются тербаты и так далее и тому подобное. В этой ситуации, опять же, с наступлением зеленки скорой, с учетом того, что Украина массированно наращивает количество живой силы, через какое-то время эти аппендиксы будут настолько уязвимы что может повториться ситуация с финской компанией 1940 года, с зимней войной, когда наши войска перли, чтобы перерезать Финляндию пополам вдоль немногочисленных дорог, а, в результате, а в результате значительно меньшие силы финнов, но лучше подготовленные и владеющие тактикой егерской, просто порезали эти части на кусочки, и уничтожили. Растянувшиеся по дорогам нашей части резались ударами из лесов и получались мотки, котлы. Вот, к сожалению, Игорь Иванович говорит, что вот такое же положение... Поэтому в части... нашим частям в любом случае надо будет думать, учитывая, что войск из пальца наш фанерный маршал не высосет, который заявил об успешности первого этапа операции. В целом, основные задачи первого этапа операции выполнены. Ну, конечно, что ж. Вот. Не скажет же он, что я обгадился. Нет, никогда не скажет. Вот, поэтому придется нашим, видимо, оттуда отступать в любом случае. И, Не видимо, перебрасывать войска туда, где действительно есть возможность что-либо сделать. Хотя, честно сказать, я выражаю сомнение в том, что упустив золотой месяц, первый месяц, наши войска сумеют окружить и уничтожить Донецкую группировку противника. Я хочу отметить, что, к сожалению, я наблюдаю, что... Украинские командования действуют на порядок адекватней с военной точки зрения, чем российская. Можете это меня назвать предателем и так далее и тому подобное. Извините, я хоть какой-никакой, но все-таки профессионал-спецслужбист, имеющий боевой опыт и немалый. Друзья, хочу сделать небольшую, но очень важную паузу и сказать вам о том, что у меня в Польше свое агентство по трудоустройству и у нас есть много достойных работ. В наше сумасшедшее время, во время, когда экономики многих стран, особенно стран СНГ, фактически э, разрушаются, это стало как никогда актуальным. К счастью, в Польше пока в экономическом плане нет никаких серьезных изменений. Э, в худшую сторону, во всяком случае, есть много достойной работы, в первую очередь для мужчин. Сейчас нужны как сварщики, так и слесари, так и разнорабочие, на очень хорошие ведущие предприятия Польши. Есть перспективы карьерного роста. Мы, как агентство по трудоустройству, помогаем оформить все необходимые документы для абсолютно легального вашего трудоустройства и пребывания в Польше. Поэтому, если вы заинтересованы в такой работе, если вы находитесь в Беларуси, в России, э либо уже на территории Польши, то обращайтесь к нам по номерам которая соответственно будет в описании к этому видео, там же будет и ссылка на наш сайт с актуальными вакансиями в Польше. Там будет и ссылка на мой телеграм-канал, где я публикую очень полезные посты, видео, которые отражают реальную ситуацию о том, что происходит как в мире, так и в Польше. Тоже подписывайтесь на мой телеграм-канал, друзья. Хочу сказать и пояснить, почему я изначально сказал, что планы глобалистов начали рушиться именно в Украине. К счастью, конечно же. И в первую очередь это произошло благодаря героизму и профессионализму украинской армии, а также глубокой ее недооценке. Еще раз хочу сказать, мы воюем не против каких-то там барханных жуликов на автомашинах, хотя, кстати, они тоже неплохо воевали. И там против них просто действовала в основном иранская пехота и хизбала. А наши военные в основном могли там позволить себе сидеть на базах охраняемых и действовать с воздуха. Мы действуем против вооруженные всеми достижениями военного искусства и науки вражеской армии. Большой армии. У них есть все и ударных беспилотников у них больше, чем у нас, и разведывательных беспилотников у них, по крайней мере, было в начале кампании больше, чем у нас. У них есть и радиоэлектронная борьба, у них есть и приборы э, контрбатарейной борьбы, причем западные хорошие. У них средства связи в основном лучше, чем у нашей регулярной армии. И надеяться их вот так вот, я не знаю, там придавить одним махом? Ну, учитывая, что они уже продемонстрировали высокую боеспособность и высокую мотивацию в основном боевых действий, Это, простите, даже не глупость. Это фактически преступление перед страной. Как бы ни старался Запад не давать Украине наступательных вооружений, чтобы она, не дай бог, не победила раньше времени или вообще не прекратила эту так называемую военную операцию, как бы ни старался запад давать только оборонительное вооружение, но украинская армия, тем не менее, умудрилась разгромить российские войска э, на одном из ключевых направлений, как я и сказал, а конкретно в Киевской области, в Сумской области, возле Чернигова, оттуда со всех этих направлений очень активно выводятся российские войска. Это подтверждено как с российской стороны, как я и говорил. Э, по итогам переговоров, так называемых, так и со стороны, конечно же, украинской. При этом выводятся с боем, под обстрелами и, конечно же, дальше отстреливаются. Города дальше продолжают бомбить дальней артиллерией. Но самое главное, что войска, тысячи людей, тысячи солдат вместе с тысячами единиц техники, соответственно, выводят. Причем очень быстро. Потому что если их не вывести, их там уничтожат полностью. И это правда. Так вот, план-то был совсем другой изначально. План был нацелен на полное истребление. Как, ну или с большего истребления, как украинского народа, так и российских войск. Именно поэтому со стороны Запада не давалось э, до сих пор, во всяком случае, наступательное вооружение, а только оборонительное, оборонительное для того, чтобы российские войска со своей стороны не смогли выиграть украинскую армию, а украинская армия не могла бы наступать. То есть расчет делался на, за, на затяжную войну. Об этом говорят и вопиющие ошибки со стороны российской армии. Ошибки, которые не могли быть просто совершены никаким образом. Для чего? Я всегда предполагал, что прорыв под Волновахой собственно, кроме блокады Мариуполя как раз и заключался в том, чтобы сомкнуть фланги наступающей из Крыма российской группировки и левый фланг подразделений Донецкой Народной Республики. Бои были очень тяжелые. И на подходах к Волновахе, и за саму Волноваху. Не за один день прорвали эту линию фронта. Но вместо того, чтобы прорвать фронт, охватывать противника с тыла, эти подразделения опять отправляют атаковать противника в лоб на да. других участках. Я, я не понимаю вот такой стратегии. Эта стратегия заключается в том, чтобы побыстрее перебить остатки Переволоть, Донецкой пехоты. получается, получается так. Другого объяснения нет. Фронт уже прорван. Прорван фронт. Зачем ударные части, которые должны развивать успех в группе обходить противника, зачем их возвращать под Донецк и швырять на Авдеевку Маринку, чтобы они опять прорывали вражеский фронт на других направлениях, где такая же оборона. Вот мне говорят о том, что я что, великий полководец? Нет, я не великий полководец. Ну, Но я прослужил и в пехоте, и в артиллерии, и побывал оперативником все-таки на войне. И немножко соображаю в этом. И полковничьи звезды мне отнюдь не просто так присвоили. Наверное. Ну, может быть, кто-то думает, что у меня там лапа была. А не было у меня никакой лапы никогда. Сам заслужил. Я понимаю элементарные вещи. Не говоря в том, что я хорошо знаю военную историю действительно хорошо но мы все ждали времени. в первый же день что произойдет вот это смыкание мы как не просто пер... воздухе э, Нет, мы, уже вами, мы уже с вами мы уже с вами говорили да. о том почему не было проведено вот это потому что изначально в основе операции лежала неправильная оценка оперативной обстановки Ну что 14 год а причем я, короче, катастрофически неправильная оценка оперативной обстановки противника вообще недооценили по всем параметрам более того его поведение Полностью, ну, вообще неправильно оценили. Полностью неправильно. Поэтому наступали вот сюда, сюда, сюда, сюда, и сюда, и еще сюда. Вместо того, чтобы создать ударные кулаки на основных направлениях, а главным, на мой взгляд, как раз было бы отсечение Донецка, и окружение всей донецкой группировки противника, что, кстати, деморализовало бы да Киев, Киев намного больше, чем десант в Гастомле. И попытки переправиться через реки, там, где даже понтоны не умудрились не подвести. Единственное объяснение вот этому поражению российской армии э, заключается в том, что м, изначально было запланировано именно так. То есть не было цели победить. Была цель брать города в окружение, целенаправленно подвезти, разрушать э, мирную инфраструктуру уничтожать тысячами мирных жителей любыми способами любыми способами стирать их с лица земли а в итоге планировалось это все перенести и на весь остальной мир и до сих пор еще планируется но что-то пошло не так вопреки ожиданиям всех Украинская армия смогла удивить. И даже с тем оборонительным вооружением, которое у них преимущественно было, смогла перейти в наступление и разгромить войска на одном из ключевых направлений. Этого не ждал никто, в том числе и Запад. И Запад, который стоит под теми же людьми, под которыми стоит и российское правительство. которое это все, собственно говоря, действия задумали. Поэтому теперь события начинают развиваться очень интересно, друзья. Ну а для тех россиян, которые не верят мне, что э, на самом деле сейчас происходит именно разгром и поражение российской армии, послушайте, что говорят патриоты России, специалисты военной области. Каким бы подонком ни был Гиркин, который сейчас будет на ваших экранах, но во всяком случае он является действительно экспертом в военной области, и возможно он немножко освежит ваши горячие головы. Внимание на экраны. Я в первую очередь хотел бы остановиться на военном аспекте. Естественно, что война является продолжением политики, другими средствами. Но, поскольку война это один из важнейших элементов политики, экстремальный элемент политики, естественно, то, что и политика вынуждена следовать в значительной степени за результатами войны. Что мы имеем на сегодняшний день, спустя... Месяц с лишним после начала так называемой специальной операции а по сути войны. Мы имеем что, ситуацию, в которой российские войска увязли на всем 3000-километровом фронте без какого-либо шанса, не получив достаточно сильные резервы, которые взять негде, э предпринять новое стратегическое наступление. По сути, последние две недели, даже больше, боевые действия толкались вокруг Донбасса и еще на некоторых направлениях. А сейчас они утихли везде, кроме, опять же, того же Донбасса. Да и там, последние несколько суток, существенных продвижений российских войск и войск ЛДНР просто не было. Как в свое время шутили во время Первой мировой войны, не шутили, это так вот было, бои за избушку лесника, которые продолжались месяцами.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 Полагаю, что ну, цифра будет расти по мере того, как будет э, завершаться мобилизация на Украине. Поскольку наступать, имея меньшее количество живой силы, чем у противника, в условиях, когда противник обладает всеми современными вооружениями и в достаточных количествах, это, простите, и, ну, нонсенс. А, второй вариант – это... Пытаться каким-то образом сделать, как при дедушке, вернуться к сакральным минским договоренностям в другой упаковке, выторговав что-то сверх. Я так понимаю, что Кремль еще решение не принял. Для того, что мы можем принять, узнать о принятии решения только тогда, когда наш президент вылезет на трибуну и скажет о том, что будем воевать дальше или будем мириться, условно говоря. Ну, когда он скажет, что я вот на коленке набросал, вот, буквально в самолете, вот, наша победа такова. Проблема в том, что, конечно же, в Кремле огромное количество кацев, которые предлагают сдаться, причем кацев чрезвычайно влиятельных, но частичность сдачи, как невозможно с 2014 -го года, так невозможно и по сей день. Даже незначительная приостановка военных действий, даже подписанные какие-то протоколы, даже начало деэскалации, это все равно будет еще один шаг вниз капитуляции, поскольку я уверен на 100%. Так же, как с минскими соглашениями, Украина, подписав, какие-то уступки, не будет их выполнять от слова вообще, будет делать строго наоборот. Они не прекратят мобилизацию, они не прекратят получение вооружений, они просто будут выигрывать время. И через полгода, мобилизовав 300 примерно тысяч штыков в свои войска, они будут готовы разговаривать с Российской Федерацией совершенно другим тоном. Если на эти три месяца боевые действия будут прекращены а уж через полгода получив в западное оружие перевооружив свою армию им и переобучив ее они будут разговаривать просто с позицией силы уверен что если такой вариант пройдет то через полгода мы получим ту же войну только в роли наступающего будут вооруженные силы украины а санкции при этом не только не будут сняты, но, как уже сегодня заявил Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, они будут даже усилены. И они будут не будут сняты и будут усиливаться вплоть до момента, пока не будет сдан Крым, Донбасс, а дальше платить кается а Путина в Гаагу. Надеюсь, в Кремле это понимают, но очень хочет, хотят уцепиться за призрак так называемого мирного урегулирования, когда они вроде бы для внутреннего потребителя выиграют, а для внешнего, как бы, больше не бейте, я уже совсем смирный. То есть, суть в том, что, несомненно, война дальше пока что продолжается. Сейчас, судя по всему, попробуют прорвать украинскую оборону именно через Донбасс, сбросив туда все оставшиеся силы, именно Российская армия, да, так называемая, вторая пресловутая армия в мире, которая опозорилась просто и даже не смогла соответствовать требованиям своих западных кукловодов, потому что они, еще раз повторюсь, должны были просто уничтожать население, брать города в кольцо, при этом не побеждая для того, чтобы война была как можно более затяжной, но у них это не получилось. Они должны были сделать со всей Украины то, что делают сейчас с Мариуполем, то есть стирать с леса земли и осаждать все крупнейшие города, а также терроризировать местное население, которое живет между этими городами. Но не вышло, да, просто облажались. Ну и вот теперь хотят сделать прорыв через Донбас. Получится ли у них это? Большой вопрос. На фоне всего этого мы начинаем уже видеть, как мировое правительство потихоньку начинает как бы вводить в реализацию, либо во всяком случае показывать э, то, что у них еще есть в запасе, план «Б». А план «Б» э, – это пресловутая та проблема 2020 года, о которой запрещено говорить на ютубе э, что-то непристойное, проблема, которая, казалось бы, уже ушла, да... И это был первый этап, как я и говорил в предыдущих видео, который закончился. И вот начался следующий этап утилизации населения и построения нового мирового порядка, этап под названием «Война». Война пока что в Украине, которая, как я и говорил, должна перерасти в мировую. Но если все-таки получится так, что сейчас это сделать не удастся, благодаря героизму э, украинской армии, то тогда будет реализован и продолжит свою реализацию план предыдущий, то есть первый этап э, установления нового мирового порядка, который действовал с конца 2019-го, начала 2020 -го года. И мы уже сейчас видим многие сообщения, которые поступают с некоторых стран на фоне всеобщего снятия ограничений пресловутых, введенных против того, сами знаете чего, всеобщего снятия в первую очередь в странах Европы преимущественно, тем не менее, во многих других странах, там, восточных в странах э, Южной Америки, также в Австралии, еще кое-где, э, особенно в Китае, говорят о том, что тем не менее проблема 2020 года дальше бушует, дальше нужно э, принуждать людей принимать что сами знаете что, чтобы спасти их от этой страшной проблемы и так далее и тому подобное. То есть вполне возможно, что если провалится затея с развязыванием Третьей мировой войны, она может провалиться благодаря тому что делает сейчас украинская армия благодаря тому чего его от нее никто не ожидал так вот в этом случае возможно они продолжат пока что реализацию первого этапа утилизации лишнего населения на нашей планете и установления нового мирового порядка но это мы еще посмотрим пока еще не ясно радует на данный момент во всяком случае то что есть опции, есть инструменты, позволяющие сломать планы мирового правительства. Радует то, что не все они могут предугадать, не все они могут предусмотреть. И далеко не всегда все идет так, как они задумали. Что-то пошло не по их плану. Посмотрим, как будут развиваться события далее. Ну а со своей стороны э могу предположить несколько вариантов развития этих событий. Первый вариант. Российской армии, что навряд ли все-таки удается победить на Донбассе, прорвать оборону и дальше пойти на так называемый захват Украины, погружая города в осаду, устраивая в городах такой же ад, как они устроили в Мариуполе, убивая и насилуя мирных жителей, реализовывать план мирового правительства. Параллельно другие страны мира будут становиться и ставить свою экономику на так называемые военные рельсы, то есть максимально увеличивать производство оружия, максимально наращивать свои военные группировки, особенно в приграничных с Белоруссией и Украиной странах, что, собственно, уже делается полным ходом, уже многие страны становятся на рельсе войны. И это одна из главных причин того, почему эта третья мировая война не начинается резко, вот так вот просто, не говорят, что все, нападаем там, Резко на НАТО, Россия и все, пошла ядерная война и так далее. Нет, резко это быть не может, потому что если это сделать вот так внезапно, не получится достигнуть всех целей, которые поставлены. А цели, я считаю, поставлены в первую очередь максимально эффективно, утилизировать нужную часть населения, но при этом не уничтожить нашу цивилизацию опять же исходя из этого можно сделать вывод что если мы говорим о ядерной войне то там будет применяться не стратегическое ядерное оружие а так называемое тактическое ядерное оружие которое ну, гораздо меньшей мощностью является чем оружие стратегическое ядерное соответственно и благодаря его использованию получится в большей мере сохранить как экологию на нашей планете, так и не разрушить нашу планету в принципе, и при этом утилизировать нужно им количество населения на планете, после чего получится установить нужный им новый мировой порядок. Вот это такой первый вариант развития событий. Второй вариант развития событий заключается в том, что украинская армия переломит инициативу и в направлении, собственно говоря, Донбасса, тоже там разобьет российские войска, и тогда уже Запад, скорее всего, действительно начнет давать э, украинцам и наступательное вооружение, то есть танки, истребители, ракеты средней дальности, противокорабельные ракеты, которые уже запрошены украинским президентом и так далее и тому подобное. Тогда уже, соответственно, Запад пойдет, собственно говоря, против России конкретно, не заодно с ней будет действовать, как сейчас, а конкретно пойдет против, так же, как он в свое время пошел и против Гитлера, потому что изначально они его финансировали, когда он шел на Советский Союз, но когда увидели, что он проигрывает эм... Окружили его со всех сторон, в первую очередь для того, чтобы не отдать советам часть Западной Европы, да, потому что Советский Союз захватил бы всю Европу и второй фронт пресловутый, по моему глубокому убеждению, был открыт в первую очередь для того, чтобы не отдать советам Западную Европу, то есть Францию, Испанию, Португалию, Италию и так далее. Но не для того, чтобы разбить Гитлера, потому что судьба гитлеровской Германии уже тогда была решена, так как вот-вот может э, решиться и судьба современной России. И тогда уже они пойдут в ту сторону, чтобы просто уничтожить истереть с лица земли Россию. Конечно же при этом тоже очень постараются добиться максимального количества жертв, после чего также... Установить свой новый мировой порядок в лице единого э, мирового правительства, да, потому что ООН, они скажут, уже неэффективно, так как оно не справляется с, э, со своими функциями в современных реалиях, а именно оно не может предотвратить серьезных военных конфликтов, поэтому будет объявлено о том, что нужно создать просто единое мировое правительство. Ну, соответственно, единую глобальную страну, скажем так, чтобы никто уже не мог больше ни с кем воевать. Вот это, на мой взгляд, два таких самых реальных варианта развития событий, которые будут иметь место быть. Могут быть какие-то промежуточные варианты, может быть война эта затянется на какой-то срок, будут какие-то временные перемирия, но концовка, я считаю, в любом случае будет э, очень трагическая для многих людей. К сожалению, скорее всего, многие люди погибнут, потому что сейчас уже ситуация выглядит так, что выйти из того положения вещей, которое имеет место быть, сегодня в плане так называемой войны России с Украиной, а по сути это уже Третья мировая война, которая пока что только в границах Украины, так вот выйти из этого положения без каких-то серьезных жертв и разрушений уже нереально, не для этого все это изначально засеивалась, Но в любом случае, если сейчас будет какое-то перемирие на несколько месяцев, то будет действовать дальше первый этап всего этого мероприятия, который начался в начале 2020 года. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Сейчас мы видим, что пока что они полностью от этого этапа отступать не хотят. Я считаю, по причине того, что... Опять же, в Украине идет не все так, как они планировали изначально. Они это те, кто стоят за кулисами и управляют всем этим действием. Возможно, для э, многих из вас все, что я сейчас говорю, покажется ядерным бредом. Э, я вас понимаю, потому что человеку далекому от э, какого-то логического размышления и объективного размышления, человеку, который свято верит только в то, что ему говорят с телевизора или просто с официальных источников, э, такому человеку очень тяжело будет поверить в нечто подобное. Но факт заключается в том, что единственным логическим объяснением всех теперешних событий является именно то, о чем я вам сказал в этом видео. По-другому логически это не объяснить. По-другому можно просто сказать, что Путин сошел с ума, к примеру, как говорят сейчас многие. Но я так не считаю. Я считаю так, как я вам сказал. Верить вам в это или нет, прислушаться или нет, решать вам. В любом случае, хотел бы попросить вас Подписываться на этот канал, делиться ссылками на это видео с друзьями, жать колокол, потому что впереди ждет еще много чего интересного и, я уверен, очень полезного. Пишите комментарии, берегите себя и, надеюсь, до скорых встреч на этом канале, друзья. Пока!